Всем привет, не думал, что когда-то с такой нотой придется ролик начинать, как бы этого не хотелось, но это нужно сказать. Я сейчас вижу, что происходит вокруг, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Не знаю, что в таких моментах стоит говорить, с учетом того еще, что меня много народу с Украины смотрит, по-моему, там под 30-40%, под ну, действительно много народу с Украины я просто не знаю, что говорить в таких случаях, и хочу что пожелать всем мирного неба над головой. Надеюсь, это, наверное, так же, как и все, что в ближайшее время это все закончится. А больше сказать нечего. Ну, я думаю, здесь и так все понятно, и говорить ничего не нужно. У каждого свое мнение на этот счет, и... Приубеждать кого-то в чем-то, ну... Никто, я думаю, тоже не хочет, да здесь это и не надо. Все хотят, чтобы это все закончилось побыстрее. Этот ролик, я думаю, следующий, ну, у меня не особо есть, в принципе, настроение это записывать, но я не хочу останавливать как-то график, заморозить каналы, и ролики будут выходить. Ну, это, конечно, уже не те ролики, что были раньше, до всей ситуации, потому что, ну, сейчас, честно сказать, настроения вообще нет, потому что непонятно просто, что будет завтра. Я живу в Иркутске, да, даже не в Москве, то есть Сибирь, это вообще далеко от этого всего, но, тем не менее... Мы все с вами в одинаковой ситуации Не знаю, что говорить Короче, поехали начинать ролик <звёздить> Ну и опять что-то не то Рубрика Открытие кейсов человеком Самым конченным опенкейсером на ютубе Ну что, ребят 50 тысяч на топ-скине я хочу сказать, что мы добились И, конечно, вам огромное спасибо Короче, сейчас я вам покажу Не, ну, наверное, похоже, я думаю, вся эта история. Давай просто сравним. Вообще классно, я очень рад, что ребята все-таки сделали мой кейс. Это очень интересно. Мало того, я вам сообщаю все новости. Мне написал человек, который делает кейсы для MyCS.go и попросил мою фотку. То есть, я не знаю, писали ли вы туда еще или что. А, прикол в том, что по этому сайту я вообще роликов не снимаю. Но я так понимаю, что в ближайшее время там будет мой кейс. Это вообще прикольно. Осталось, ребят, долбите изик, чтобы туда еще мой кейс добавили. Но в этом плане мы реально с вами молодцы я это в ВК выкладывал, что, ну, добавили кейс. Вы реально писали? <laughs> Блин, я удивлен. Серьезно, давайте еще на тебе будем писать. В общем, кейс добавили. Хочу начать этот ролик с 10 открытий все-таки моего кейса. И напомнить, что скоро будет рубрика прокачка инвентаря подписчика. Для этого нужно приобрести спонсорку. Приобретаете спонсорку. И, кстати, Дигл пушку. Ну, что-то пока что не так все круто, как хотелось. Блин, открываю свой же кейс. Бля, прикольная тема. Ну и вот, короче, вы покупаете спонсорку, и мы делаем прокачку. этом будет, я думаю, через недельки-две. Опять же, в следующем видосе вся подробная информация. Любую, Любой уровень бонуски покупаете и получаете шанс попасть в прокачку инвентаря подписчика. Так, идите в попу. Кстати, хочу сказать, ролик не рекламный, но на всех сайтах, на которых я снимаю ролик, я показываю свой промик, потому что мне с этого какой-никой на процент падает. Пока что на 30, до 35 мы еще не добили, но на 30 промик есть, кто хочет пополнять. Сайт, как обычно, не рекомендую, но кто открывает, будет круто, если мой промик... Сегодня хотелось открыть самый дорогой кейс много раз, именно топ-кейс, все-таки 50 тысяч сегодня есть, и посмотреть, что в принципе из этого можно получить, потому что на изике я так разгуляться не могу, там у меня стоит подкрутка ровно 40 тысяч. Тут вроде бы как подкрутки у меня нет, потому что, ну, вы, я думаю, сами все это прекрасно видите, и хочется все-таки попробовать подкроть топ-кейс. Блин, даже со своего кейса я не могу купиться, кстати, ссылочка на ВК не проверял. Так, ну все проверил, все на самом деле работает, прекрасно, блин, ну круто, реально топ-скин, огромное спасибо, осталось реально изи и долбить, чтобы добавили кейс. Ланенько, ланенько, ланенько. У нас здесь механопушка. Ну, блин, почему я своего кейса не, не могу купиться? Кстати, давай посмотрим, что они сюда засунули. А в обмотке рук синие черепа. Блин, ну скины какие-то. Ну, дл есть. Кстати, Драгонлор все-таки есть. Ладно, и на этом спасибо. Снежная мгла, ну типа из за интересного, драгон лора, синие черепа, Крова паутина, перча Да, пробуем еще фастиком покрутить, все-таки ну мой кейс, нифига себе, и реально я офигел Ребят, вы молодцы, вы добились, без вас этого бы не было Так, у нас 670, ну ладно, поехали на самый дорогой кейс, это здесь я напомню топ все-таки кейс Я хочу все-таки что-нибудь интересное оттуда вытащить Так, а где топ кейс? <laughs> я не могу найти топ кейс, боже мой, я ущербный. Топ-кейс найден. И вот, а, прежде чем открыть сразу 5 штук топ-кейса, ну, тут уже, знаешь, традиция своеобразная выработалась. А, не начнем мы ролик до тех пор, пока именно ты не поставишь лайк. Реально, буду сидеть и ждать. Там, там кстати, кто-то писал, я обманывал систему. Ты вот говорил, да, что я лайк не поставил, а я поставил. Ну, посмотрим. Сколько таких найдется. На самом деле, вот сейчас один человек сидит и ничего не делает. Я же вижу, и мы будем ждать. Я буду перевертышем вот так вот сидеть и, и вызову вас какие-нибудь приступы вот так вот. Ну, дай Давай! Ставим лукусы, вижу, что поставили почти все, и вот сидит человек, который ничего не делает, Не ждем, это, это, это троллинг, и я его не выдерживаю, ждем. Давай даже сейчас досчитаем до одного, и я надеюсь, что все-таки ты поставишь лайк, давай, пять, четыре, три, ну ты ничего не делаешь, вот зачем я отсчитываю, давай, ставь лайк еще раз, 5. поставил на паузу, поставил лайк, все, красавчик, четыре. 3, 2, 1. Надеюсь, все-таки на твоей совести эта вся история будет лежать. Если вдруг лайк ты не воткнул. Короче, поехали. 5 топ-кейсов. На балансе был полтишок. Посмотрим, во что он может превратиться на топ-скине. Фух. Ну шо? Сажа. Так, слушай, великий демон может стоить дорого. Великий демон, ну, бля, ну, 29 тысяч. Ну ладно, давай сразу десяточку. Сразу десяточку, сегодня жаркий ролик, миллион топ-кейсов, самых дорогих кейсов на топ-скине, э, если не обращать внимание на ножевой кейс. Конечно, можно еще и ножевой сегодня подлубить, мне там почему-то показалось, мне драгон лор выпал, 52 тысячи. Давай мы, знаешь, как сейчас делаем, откроем 5 топ-кейсов и пойдем на ножевые кейсы. Вот хочется прямо сделать контент реально. Ну ладно, сегодня, кстати, два великих, три великих демона! Бляха, а вот сейчас может быть такой джекпот? Так, 7 тысяч, 9 тысяч, 7 тысяч. Ну, ладно, тем не менее, оно нас окупило. Я уже даже ногами в стул уперся настолько, что он мне подниматься начал, окей. Еще 5 топ-кейсов решил открыть, потому все-таки я надеюсь, что... Еще давай опять долбанем, потому что, ну, блядь, что-то какая-то хуйня. Тут реально лежат дорогие скины. На изике на них и идти просто нет смысла. Там у меня стыд конкретно подкрутка на 40, плюс-минус, ну и нет вообще понта идти на топ-кей. Поэтому хоть здесь я попробую подлобить топливный инжектор, может быть, дорогой. 1015 он у меня как. 20 тысяч нормально. 43 куска. Короче, крайние 10 кейсов, и потом идем на живые. Но я реально рассчитываю на то, что-то угодно из этих дебильных топ-кейсов нам выпадет. Очень сильно я на это. Рассчитываю топливный инжектор Ну, нет, тут Ну, 46 Ладно, 58 кусков на балансе Поехали сразу, но случайный нож, 5 кейсов не хватит, 4 хватит Сегодня очень жесткий ролик, пацаны Ну, прям максимально Но полтишок вся эта история полетела Коготь убийства, так, оно прокатывается Бля, ну, легенды, легенды и керыч могут стоить Легенда окупает, так, керыч окупает Ну, ну, 52к Потратили мы больше, бля, окей Бля, ночко, просто, ну, полтишок Блядь Ночь, бабочка. Бабочка это хорошо, кстати, я думал она пролетит. 32 тысячи, ну неплохо, в принципе, в принципе норм. Я, кстати, покажу вам, да, чтобы не было вопросов, что трейд у меня не забанен и скины я выводить банально могу. Потому что будут вопросы, типа, человек, не можешь выводить скины, реклама и так далее. Я понимаю, что такого будет много и поэтому покажу вам, что выводить скины я могу спокойно, без каких-либо проблем. Но все-таки хочется сделать контент. Это знаешь, как вот я начинал с роликов. Я не помню, по-моему, вот и Изик, и Топскин в том числе я снимал. И там был деп. Ручная роспись, кстати. Но она, блядь, она тысяч 25. Ну, 20, да, 22. А, там были депы по 5000 рублей. Ну, то есть, у меня не было на тот момент столько ресурсов, сколько сейчас, чтобы ебашить прям реально, блядь, редкий, сука, на ютюбе ебнутый контент. Ну и плюсом и ебать. А вот убийство с легендами может дохуя стоить. Легенда 16, убийство, ну, блядь, нет хуйня. Тогда... Неважно, там первые мы не первые начали ебашить жесткий контент. Факт в том, что депы были по 5-10 по тысяч, мне выпадал он тысяч 20, а в то время. Так, Градик, здравствуй. Ладно, гамма, вон это то да хуя? Блять. Ладно, надо рассказать, короче, в то время это были другие деньги, и 10, 5 тысяч это дохуя было. Ну и для кейса в принципе, потому что не было распространено такого понятия, как раз опенкейсер, ну, самый конченый тем более. И закидывал 5 тысяч, типа, попадал 20, я такой, и я сидел на азарте, потому что тогда я не знал, что такое казик. То есть, если у меня тогда, если сейчас, да, есть небольшая, признаюсь, зависимость от казика, то тогда была зависимость именно от кейсов. И типа, я сидел, я... Фигачил контент, у меня была зависимость Я хотел больше, я открывал, открывал Ну, говорю, ребят, ебашим контент Прям реально, хуярим лютейший, сука, контент Это было, блядь, ну, лет 5, куда 4 даже назад Мне там ножи подали на стриме, там что-то выпадал, Я продавал, говорю, ебашим контент Люди писали, типа, блядь, не выводишь, потому что выдают баланс и я сидел, ну, типа, реально, депо по, по, по, по 5000 рублей И такой, блядь, и такой думал, вот вы, сука, ну... Расы. Потому что, блядь, закидываешь свои бабки, и тебе еще не верят, и ты, сука, делаешь ёбнутый контент, и тебе не верят. Вот это самое, блядь, хуёвое, реально. Я говорю это к тому, что такие люди будут всегда, и вот даже сейчас, да, говорят, блядь, человек не тот. Хотя я это сейчас понимаю, что человек не тот. Но мне все таки Тогда у меня конкретно была больше зависимость от ки... Сука, я думал, да хуя, блядь. Ну, короче, тогда у меня была больше зависимость от кейсов, чем сейчас, и я тогда смотрел на это все другим взглядом, блядь. Ну, сейчас эта зависимость меньше, она немного есть, да, также, но, блядь, ну, по сравнению с тем, что было до, это, блядь, я не знаю, это земля и небо, нахуй, реально, поэтому, блядь. Ну, не знаю, тогда в том числе мне писали, что, блядь, человек не тот, но у нас, сука, было по 50, по 100 тысяч просмотров. И писали, блядь, уже не то. Но не то будет всегда, потому что я хочу вам объяснить, что нам выпало, кстати, блядь, скелетный нож, нахуй, за 40 тысяч рублей. Я хочу вам объяснить, что, ребят, взрослеете вы? Повзрослел я. Повзрослел я. И, кстати, очень приятно, когда кто-то пишет Спасибо, блядь, за детство Блядь, пацаны, я, на... я, сука, с вами вырос, нахуй Вот пишите там, да Спасибо за детство, я, сука, с вами вырос Не вы на мне, а я с вами, блядь Вот в чем разница Ну и приятно Ну и, короче, вы взрослеете Вам это становится менее, в принципе, интересно Это к вопросу тому, блядь, почему у тебя, сука, полляма А просмотров так немного Канал с 2012 -го года Мало того, мы снимали не только опенкейсом И раздачи айфонов там много чего снимали Ставки там на рулетках и так далее Был разносторонний контент И с этого было много подписок а, Не только тех людей, кто смотрит Counter-Strike Global сука, ебаный, offensive Африканка, здравствуйте, нахуй И это одна из тех причин, почему Меня не смотрят все мои 100% зрителей Во-первых, во-вторых Самая глобальная ебнутая причина Почему а, люди взрослеют То есть элементарно прошло, наверное Мраморный градиент, сука 85 тысяч, нахуй, соточ все, следующий видос нахуй. Будем ебашить апгрейды на ДЛ. Все, в пизду. Это, блять, сотка нахуй! Да, заебись, блять! Нахуй только вот я думаю, я эту хуйню продал. Вот, ну честно, кстати, эта хуйня еще забирается. Ну надо мраморный подъехал. Я зачем-то продал по автомату. Ну это жестко хуйня. Давай еще 10 топ кейсов. ребят. Следующий ролик, ждите, ёбнутый. Если мы сегодня делали как-то, блять, и топ кейсы на живые, в следующем ролике по 10 на будем хуярить. Реально, я хочу вернуть, блять, и разъебать. Во-первых, нынешнее время, да, с э, тем сайтом, который уже, блядь, якобы всеми забыт, и так далее. А Во-вторых, хочу, сука, ностальгию, когда топ-скин, блядь, это было ебать, что-то такое, нахуй, с чем мало кто может сравниться. Ну, сравнялся сравня тут подметка Шизик форс, но я имею в виду, когда вот конкретно были несколько топ-сайтов, и топ-скин, сука, включался в них. Поэтому будем разъебывать. Но главное, чтобы вы ставили лайки на этой всей истории. Ну и вот, и о чем я говорил? Вы повзрослели. И реально, ну, есть люди, которых, сука, семья уже, блядь, появилась. Даже если там, они начинали смотреть меня в 16 лет. 4 года назад, да? Ну, даже хуй с ним, блядь. В 20 лет были люди, кто заходил в эту хуйню. Блядь, ну там сейчас ребятам по 25 лет. Ну, то есть у некоторых есть семья, у кого-то есть работа. И, в принципе, кому-то не интересен стал опенкейс-жанр в принципе. Вот почему просмотров так немного. Это ответ на вопрос всех, наверное, людей, кто мне ебет по поводу... Блять, накрутил? Нет, не накручивал. Люди взрослеют. И это основная причина, почему просмотры упали. Ну и, конечно, еще и был контент. Другой, у нас и два топливных инжектора, я думаю, мы ушли в 0 Нахуй, на 34, Ну, ну все, пиздец, тут не выел, просто начнем проебываться В общем, ждите следующий ролик Так же, как мы сейчас, блядь, ждем продавца Ну и дождались мы по итогу продавца Я уже тут сел, не знаю, в позу ожидания ну, давай перчи, допустим, поменяем. Я просто вам показываю, чтобы у вас не было вопроса по типу, блядь, заблокирован трейд или еще что-то. Ну, я вам это все дело показываю, что, блядь, вывод работает. Это мне ебать мозги, это мои деньги. Ждем, сейчас все забираем и можно заканчивать ролик, сука, с пруфами даже закончу, пацаны. Ребятки, при вас я все это принимаю. Перчатки, пожалуйста, подтвердить обмен. Чекнем даже прайс. Кстати, скоро будет подгон. Надо убрать коленку уже отсюда. Скоро будет подгон от подписчиков. Все трейды засниму, которые отправили, а их много, я прям офигел. Перчи здесь стоят 4 600. Скоро новый ролик по изику будет. <с> Готовьтесь. В общем, всем спасибо. Это был, как всегда, Человек. Ждите разъеба по топ-скину. На этом все. Всем спасибо. Спасибо за поддержку. Лайков в последнее время много. я прям нереально приятно. А, и всем пока.